Как превратить время в деньги? Как использовать время, чтобы стать известным? Как конвертировать время в знание? Как оставить память о себе на века? Это возможно здесь и сейчас! Приобретите частицу времени, и это время поможет реализовать ваши желания! Как это работает? Каждую секунду одного года мы назвали NeoCoin монеткой и присвоили NeoCoin уникальный код, как время на электронных часах. NeoCoin активен каждый год в одно и то же время. Приобретая больше NeoCoin, вы расширяете отрезок своего времени и свои возможности. Стоимость NeoCoin растет вместе с популярностью. Чем поможет NeoCoin? Выберите месяц день и время события, которым вы хотите поделиться с потомками через года. Оставьте им фотографию и комментарий. Каждый год в это время ваше послание будет доступно для всех и на него обратит внимание большее количество людей, чем где бы то ни было. Используйте магазин времени как рекламную площадку. Покупайте, продавайте, дарите Ниокоин. И самое необычное. У вас будет то, чего нет и не будет у других. Вы владелец времени. Фантастика уже нет. Присоединяйтесь к Neocoin. Прошлое, настоящее, будущее. Здесь и сейчас.